Гуглу все не имется. То он банит за подозрение в намерениях, кто вводит наказание за отрицание. А уж что с тайтлами творит, последние два месяца стали нелегкими для сеошников благодаря Гуглу и его феноменальному подходу к формированию тайтла. Кто-нибудь сможет объяснить, как по запросу продвижения сайта на страницу с заказом услуги можно было сформировать тайтл самостоятельное продвижение сайтов? Прописанный тайтл был «Продвижение сайта в регионе заказать», h1 на странице «Продвижение сайта». Но где Google нашел слово «самостоятельное»? Его даже на странице нет, и в текстах ссылок тоже. Это просто праздник какой-то. Так вот, наконец, Google соизволил хоть как-то разъяснить правила игры в своих рекомендациях. Пока, правда, только на английском языке. А получилось это у него или нет, решать уж вам. Поехали! Начинается сей труд с лучших практик составления тайтла. Убедитесь, что каждая страница вашего сайта имеет заголовок, указанный в тайтл-элементе. Особо ценное замечание. Далее идут не менее полезные с точки зрения Google советы. Советы, как написать описательный и краткий текст для ваших тайтл, избегать повторяющихся заголовков и прочего. Пропустим эти откровения от Google и посмотрим, откуда может браться тайтл. Сама содержимое тайтл из основного визуального заголовка. На заметку это не обязательно H1, а может быть любой div, span и прочие идущие в начале текста и визуально выделены из него, например, размером или цветом. Ожидаемый тайтл может браться из H1, из любого крупного и заметного контента, выделенного стилями «Неужели болт снова возвращается?» «Свят, свят, свят» из текста, содержащегося на странице из текстов ссылок, найденных на самой странице. Из текста ссылок, ведущих на страницу. Ну а заканчивается все этой таблице как не надо делать. Тут даже комментировать нечего. Он прилетел спасти нас! Это help help капитан us... очевидности! Да, после прочтения остается легкая послевкусие капитана очевидность и понимание, что этим все не ограничится и скоро возьмутся за снипеты. Не зря Google создал два документа вместо одного, добавил определение таких терминов, как title и снипет. Страница, посвященная сниппетам, информативностью пока не блещет, но, пожалуй, кроме только напоминания, что можно указывать максимальную длину сниппета. Но мне кажется, что формирование сниппетов все еще впереди. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие фишки. С вами была Академия Вебком, до встречи!